Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами покажем и расскажем коротко, как работает и для чего нужна антенна n 05 нейтрализатор техногенных излучений, которую мы разработали еще года три назад и которые уже в некоторых местах используется нашими потребителями. Итак, нейтрализатор техногенных излучений. Это антенна, которая предназначена для нейтрализации тех излучений, которые исходят от базовых станций, линий электропередач, космических станций и прочих источников, в том числе роутеров и мобильных телефонов. Вот общее электромагнитное поле, которое воздействует на биологические объекты, на живую природу, данная антенна нейтрализует. Мы проводили исследование, научно-исследовательскую работу, с нашими партнерами, которые используют эту антенну. В данном исследовании принимали участие мужчины в возрасте до 40 лет, с 20 до 40 лет, и две недели мы проводили испытания, имея в виду снятие информации с показателей чисто медицинских, то есть состояние человека, анкетирование по состоянию каждого человека и технические параметры, которые снимались, в том числе, Плотность потока энергии, в том числе электромагнитная напряженность, магнитная, и электрическая, статическая. И вот эти все показатели мы на протяжении двух недель, то есть до установки антенны и после установки, измеряли и получили очень хороший результат. В сочетании с индивидуальными устройствами Neutronic 5GRS и Neutronic MG04M, данная антенна n 05 Работающие в радиусе полтора километра, подчеркиваю, сферу создает и вверх, и в стороны, то есть сфера. Она снимает магнитную нагрузку с биологического объекта более чем на 90%. Вот такой результат мы получили. Вы можете посмотреть отчет от 23 апреля 2019 года, который был подписан сторонами, принимающими участие в данной научно-исследовательской работе, подтверждающей эффективность работы NTIP-05. А теперь вы посмотрите, как она собирается и как она выглядит. Мы покажем, как собирается антенна NTIP-05. Для этого вам нужны всего лишь три ключа. Один ключ на 10, другой ключ на 13, и третий ключ на 19. Всего лишь три ключа. И этими тремя ключами мы скрутим данную антенну, все ее элементы. Начнем с того, показываем. Это стойка, на которую крепится основная штанга. Стойка крепится а, шурупами к той поверхности, где она будет устанавливаться на полу. Далее. Берем первый элемент, который устанавливается на стойку. Он сюда устанавливается вот таким образом. И закрепляется вот этими винтами, которые у нас на 19. Вы их закрепили. Мы выставляем по уровню, по уровню вот данную вот штангу, по уровню. И закрепляем ее также ключом на 19 сочленение Одна в другую вставляется. Закрепили. Вот полома. Анатолий. И накручиваем. Четвертый элемент берем, вставляем. Четвертый элемент. Основной несущий антенны. Первая. Самая большая антенна. Вот такой формы. Она устанавливается у нас. Так. Вот эта антенна здесь у нас. Это, это, здесь, здесь. Она направлена. Теперь берем, поставил одну большую антенну, вот такой формы, а, вторую антенну, большую такой формы ставим на вот такую маленькую антенну уже на основную вот здесь штангу теперь ставим вот сюда такую а, так скажем вилочку небольшую макаром. вот сюда собираем и вот сюда ставим так. Скручиваем, естественно, ее скручиваем, закрепляем вот сюда, вот так вот эту сторону вот сюда. Так. Заключительный корт. одна короче сюда вставляется. Другая тончика вот сюда вставляется, вот таким образом.